Дорогие друзья, я Светлана Якименко, руководитель женской еврейской организации «Проект Кешер». Хочу поздравить вас с Днем Еврейской Женщины. Проект Кешер объединяет женщин, активных женщин еврейских общин, более чем 180 городов России, Украины, Молдовы, Беларуси, Грузии, Израиля. И День Еврейской Женщины – это важный день в понимании роли женщины в еврейской истории – в прошлом, настоящем и в будущем. Успехов вам всем! И надеюсь, этот праздник станет местом и временем новых открытий и новых успехов. Современная еврейская женщина-лидер. Кто она? И в чем особенность ее лидерства? Прежде всего, это лидерство не над людьми, а над обстоятельствами своей жизни. Это готовность к личностным изменениям, умение притягивать к себе интересных людей. Готовность передавать свои знания, обучать и вести за собой. Еврейская женщина-лидер – это женщина, которая знает, чего она хочет, и решающим в ее жизни становится убеждение «Я хочу», «Я могу», «Я буду». Современная еврейская женщина – это женщина-лидер, раскрывающая свой потенциал в различных областях – дома и в общине, в отношениях с домочадцами и окружающим миром. Она занимается еврейским образованием и несет еврейские знания в семью, сохраняет традиции нашего народа, воплощает их в своей жизни и передает следующему поколению. Она берет ответственность за себя, семью, общину и общество, в котором живет, не боится взять тимпан в свои руки – завести свою песню и повести за собой людей. К ее голосу прислушиваются, особенно вопросы будущего еврейского народа, который всегда видел женщину центром еврейской жизни. Подхватив эстафету, мы провели День еврейской женщины в Черкасах и Харькове. Ключевым моментом мероприятия стало путешествие в историю общины через проект «Женское еврейское наследие» где была возможность на фото-выставке познакомиться с женщинами, стоявшими у истоков создания общины и повлиявшими на ее развитие. Я желаю, чтобы ваш день еврейской женщины помог увидеть, как несколько поколений женщин, принимавших эстафету друг у друга, основываясь на еврейских ценностях Тихуна Ламы дубма и Ши, свои энергии и делами изменяют свои семьи, общины и общество к лучшему. Здравствуйте, дорогие подруги! День еврейской женщины в Орле показал, что любая возможность для евреев города встретиться вместе это праздник. А встретиться с пользой, имея информационный объединяющий повод, это замечательный праздник. И замечательно вести разговор о главном в нашей жизни, о семье, о детях, о роли главной хранительницы очага женщине. Вспоминать еврейские, библейские, женские образы женщин, которые вершили современную историю и видеть сходство со своими близкими, родными, подругами. День еврейской женщины – авторская инициатива проекта «Кешер» стартовал в Беларуси в городе Бавруйске 11 декабря 2016 года. Это было межобщинное просветительско-культурное мероприятие, которое впервые прошло в Беларуси на республиканском уровне. Дорогие подруги, знаменательно, что День еврейской женщины проводится именно в октябре. Ведь октябрь во всем мире – это месяц особого внимания к сохранению здоровья груди. Программа «Женское здоровье» проекта Кэшер выражает надежду, что каждый из вас будет заботиться о своем здоровье для того, чтобы жить долго и счастливо. В еврейской традиции – сохранять свое здоровье, заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких. Дорогие подруги, друзья, партнеры, передавая вам эстафету Дня Еврейской Женщины, мы уверены, что День Еврейской Женщины послужит инструментом для активизации членов вашей общины, приходу в общину новых активистов. Важно всегда помнить, что вместе мы – сила! Будем же способствовать преобразованию мира Тикун Алам через личный пример Дугма Ишин. Отличного вам дня!